О чем снимает кино молодежь? Какие новые решения применяют в кинематографе молодые режиссеры? Ответы на эти вопросы найдутся на молодежном кинофестивале, который пройдет в Казани с 4 по 6 сентября. Программы фестиваля организаторы поделились с журналистами на пресс-конференции в Высшей школе журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального. 30 фильмов участников представят всю остроту и очарование молодежного кино. Фестиваль международный, поэтому кроме российских режиссеров здесь Представят свои работы авторы из Армении, Грузии, Ирана, Турции, Бангладеш и Индии. Несмотря на то, что конкурсную программу представляют молодые режиссеры, фильмы, по словам организаторов, наполнены глубиной идеи и сценариев. Вот наши любимые в конкурсной программе как раз-таки собрались те фильмы, которые по нашему сняты очень молодыми людьми, э адекватно тому языку, который должен быть в 2018 году, со соцсетями, с бесконечным инстаграмом, с интернетом бесконечным, вот со всем этим. Это ну, некие пути развития, да, ведь возможные пути развития современного кино. И э, те фильмы, которые представлены, мне кажется, они могут быть любопытны для любого зрителя, просто важно выбрать, да, что ты хочешь. Одной из площадок проведения фестиваля станет Казанский федеральный университет. Здесь в шоу-руме будут проходить мастер-классы и оживленные дискуссии киноведов и кинокритиков. Пройдет образовательная секция по авторскому праву. Здесь очень здорово проходят батлы и дискуссии. Очень легко вовлекать вот эту зальную часть аудитории со спикерами. То есть, когда мы впервые провели батл, он практически не режиссировался. Только была задана тема, и он прошел реально как батл. В этом году у нас будет очень интересная дискуссионная тема мы так ее обозначили шах и мат в кино то есть мы будем говорить о той грани нецензурной лексики которую может использовать мы даже привлекли специально юристов которые профилируются именно в кино они будут участниками участниками фестиваля также станут актриса и певица Дарья Чаруша режиссер Юрий Быков и киновед Кирилл Разлогов, которые возглавят жюри молодежного фестиваля. Анастасия Иванова, Рустам он Универньюз.